Всем привет, друзья! Вы смотрите озвучку веб-манги Ван панчмана где в жесточайшей битве сойдутся два героя. Самый быстрый герой из С-класса Световой Флэш против обычного героя из А-класса Сайтамы по прозвищу Лысый Плащ. Поставь лайк и подпишись на мой канал, если уже сделал это то напиши в комментариях, отблагодарю каждого из вас лично. Эй, как ты меня назвал? А, что, Сайтама? Как такое возможно? Генос попросит их подписаться, так что насчет этого можешь не волноваться. Но тебя придется наказать за то, что ты назвал меня лысым плащом. А, чё? Вот оно что. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. В общем, как-то так. Ничего не вышло. А Я ведь и вправду хотел приложить усилия. Эх. А, это же было мое суперубийственное хаотичное комбо. Ты можешь перестать все подряд блокировать? Особенно, когда вздыхаешь. Бесить просто...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 Я слышал, ты поднялся до А-класса. Как это понимать? Открой дверь. О, кто это был? И зачем ты дверь закрыл? О, а? он меня раздражает. У меня к тебе важное дело. Если не откроешь дверь, я выбью ее сам. Раз, два, три. Эй, ты что делаешь перед дверью моего учителя? А? Что значит учитель? О ком речь? Я здесь лишь для того, чтобы увидеть и тому из А-класса. Какие-то проблемы? Если есть что сказать, говори. И уложись в 20 слов или меньше. С чего бы мне что-либо тебе рассказывать, демон киба? Не можешь? Тогда катись отсюда. Ты не заслуживаешь аудиенции с учителем. Мне твое разрешение не нужно. Значит, ты собираешься силой прорваться внутрь? Ну, блин, начинается. Но... Не их остановить? А? По-моему, это даже не обсуждается. Эй, а ну хватит драться перед моим новым домом! Эй! Эй! Эй, Геннис, хватит! Хм. Хм. Сайтама, я слышал, ты поднялся до А-класса. Он ваш знакомый? Э -э -э -э да, можно и так сказать Я вас представлю, если я все правильно помню, он герой Челкастый Фейс, да? Это прозвище, которое ты же мне и дал Придется мне как следует поработать над твоим раздражающим поведением Сайтама, на самом деле его зовут Стой, не говори ему, Кинг Люди вроде него всегда идут за ответом другим вместо того, чтобы думать самостоятельно. Так он ничему не научится. Пусть постарается вспомнить сам. Сперва попытайся вспомнить, кто я. Пока не вспомнишь, мы не сможем перейти к делу. Какой же он заносчивый. Может мне все же его уничтожить? А? ты в результате все вокруг разрушишь, так что не надо. Погоди, по-моему я что-то вспомню. «Я был занят переездом последние несколько дней, так что вылетело из головы. Ты ведь был вместе со мной в западне под землей. Я тебя спас или что-то вроде того?» «Спас? Меня? Ты мой меч сломал». «Эй, -э -э, Генос, принеси мне клейкую ленту или что-нибудь типа того, по-быстрому!» Пойду куплю. Нет, это уже не важно. Но теперь ты вспоминаешь, кто я? А, По-моему, имя начинается с Г. Неправильно. Г. Г. Нет, погоди, Све. Отлично. Продолжай. Све, а затем Твой. Нет, наверное, начиналось со Сп. Све. Неправильно. Свееет. О? А? Цветной крэш? Mm, ну почти. А? Ну что такое? Чего такое серьезное лицо сделал? Я передумал. Так что, ты собираешься починить мой любимый меч мгновенное убийство? Или же ты заплатишь за него деньгами? Генна, uh, склейку и ленту скорее! Сейчас вернусь. «Кинг, раз ты здесь, значит ты тоже увидел Сайтаму насквозь и понял его истинную силу. Прости, но не мог бы ты уйти? Я хочу поговорить с ним наедине». Теперь он разговаривает со световым флэшем, героем С-класса 13-го ранга. Значит, так Фор, ты был прав, когда говорил, что он безумно силен. Сразу перейду к делу. Стань учеником под моим началом.